Всем привет! Добро пожаловать на канал о жизни понаехавших в Москве. Сегодня в этом выпуске как нельзя актуальная тема про карантин. Так, ну стоп, не торопитесь отключаться. Здесь будет только полезный, только хороший, качественный, добрый контент. Как всегда. с вами чаёчек распиваю, пока там за окном где-то бушует коронавирус. Но в том, что запретили всем работать, есть одна хорошая новость лично для меня. Я наконец-то могу записать нормальное это видео при хорошем свете. До этого было несколько попыток. Сперва было вот так, потом вот так. С раскупленным хозяйкой ты задолбал там сверлить.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 Свет сейчас закончится уже. Ох, милочка. Это не попсовый какой-то выпуск, получается. У меня даже маски дома не оказалось, обычной медицинской. В этом выпуске я вам расскажу о том, чем заняться на карантине, потому как много людей, которых отправили домой работать, и у них возникла масса вопросов. Чем заниматься дома на карантине? Как уживаться с близкими людьми? Я, как мама в декретном отпуске, в первую очередь хочу сказать, что лично для нас, для таких вот мам молодых, которые реально находятся в декретном в отпуске а они пашут параллельно где-то на трех работах по большому счету ничего не изменилось мы большую часть времени проводим дома придумываем как занять себя своего ребенка я решила поделиться некоторыми своими привычными делами которые могут стать полезными и для тех людей которые сейчас находятся на карантине сидят дома и думают как прожить эти там две-три недели ребят начнем с того что вы перестали ходить на работу вы остаетесь дома а это даже для для тех, кто супер загружен работой, означает одно, что у вас сократилось время, которое раньше вы тратили на дорогу. Это время я предлагаю потратить, пользой для своего тела. Начните делать хотя бы зарядку. Лично я использую две программы. Я, во-первых, предпочитаю тренироваться каждый день, чтобы после дня перерыва не возвращаться к тому, что нужно себя снова уговаривать начать тренироваться. Единственное, что, конечно, не делаю каждый день жестких хардовых тренировок. Здесь, кстати, не обязательно даже в зал, который тоже закрылся сейчас, а можно обойтись своим обычным Гаджетом, телефоном я использую два приложения Первое приложение это Nike Training Club Кстати, здесь есть плейлист с моими тренировками Поэтому, если хотите, можете посмотреть и начать тренироваться дома Nike Training Club это, как правило, высокоинтенсивные, тяжелые тренировки В дни, когда я хочу сделать такой расслабляющий тренинг Я делаю йогу получасовую Для этого я использую второе приложение Йога Club Там есть варианты и растяжек, и при головных болях, какой сделать лучший комплекс. В общем, разные разнонаправленные тренировки, поэтому можете выбрать вот такой вариант. Главное начать тренироваться и сами увидите, если вы сейчас начнете, то к концу карантина будете выглядеть и чувствовать себя гораздо лучше, а это уже какая-никакая польза. Второе, что вы можете сделать, это освоить навык приготовления еды. Особенно для тех, кого обычно на работе кормили работодатели, это такая возможность вспомнить вообще в принципе, как приготовить яичницу или другие какие-то блюда. Лично я, пока готовила это видео, впервые решила приготовить печёночные оладушки и обалдела с того, насколько это простой, быстрый рецепт. Главное добавить туда кабачок, чтобы оладушки были посочнее. Но опять же таки, я стараюсь там изредка учиться делать какие-то новые рецепты Для тех, кто решил посерьезки освоить приготовление еды Есть крутой бонус от школы поваров Новиков School Ребята открыли доступ к урокам, которые ведут шеф-повара Поэтому, если интересно, ссылку оставлю в описании профиля И готовьтесь к тому, что коронавирус для вас закончится очень вкусным и приятным застольем И, возможно, для ваших друзей и близких мы позавтракали, приготовили еды, потренировались и пошли работать. Вот мы поработали привычные 2-3 часа. Что же делать дальше? Во-первых, можно заняться планированием. То, что вы откладывали в долгий ящик. Например, собирались планировать финансы расходы, доходы, составить, может быть, какие-то списки того, что вы собираетесь там купить на год вперед. Очень, кстати, полезная штука, потому что позволяет вам не сразу покупать все в один месяц и таким образом вводить себе финансовый ступор, а раскидать это на различные месяца. Так гораздо проще планировать финансы, в том числе можно спланировать, кстати, попробовать свой отпуск, Понимаю, что сейчас это не самое понятное время для того, чтобы планировать отпуск за границу. Здесь вот как раз-таки вы можете посмотреть и оценить свои возможности. Кстати, мои друзья из Conti Club проводят сейчас марафоны, как раз-таки связанные с тем, как сделать так, чтобы мечты о путешествии наконец-таки стали реальностью. Я проходила этот марафон, действительно, нашла для себя пару-тройку очень классных лайфхаков, которые мне уже даже сейчас пригодились. Ох, Планировать можно обучение – очень важная составляющая, потому что, если особенно вы планируете развиваться своей профессии, либо в какое-то новое направление взять, тем более сейчас совсем непонятно, что будет потом. Очень многие начинают говорить о том, что дальше могут начаться глобальные изменения, и, возможно, очень многим людям придется поменять работу, либо поменять как-то сферу деятельности, например, раньше вы работали оффлайн, теперь придется перейти в онлайн и так далее. В общем, желательно быть, конечно, максимально готовыми к разным, вообще абсолютно разным изменениям. поэтому сейчас как раз таки можно заняться обучением. Тем более, что здесь есть хорошая новость. Многие онлайн-платформы открыли бесплатный доступ как раз таки в период вот этого карантина. Для нас с вами кощунством не воспользоваться такой возможностью. Можно начать изучать языки, можно начать изучать какое-то новое направление деятельности, посмотреть, как вы можете еще развиваться либо в своей сфере, либо уйти в новую. Тем более, что для этого есть прекрасное количество разных ресурсов. Ссылки на них, на которые нашли я оставлю, опять же таки, в описании. Я использую обычно два ресурса основных. Первый курс серии, конечно, спойлер, больше полезной информации и качественного различного контента на английском языке, но при этом есть, конечно, на русском много достойных курсов. Бесплатно можно пройти многие курсы, если вы не гоняетесь за корочками с сертификатами, а для вас важны знания. Платные курсы – это уже для тех, кто хочет получить сертификат. Ну и там, в принципе, вполне за деньги они. А и второй, конечно же, ресурс, который я использую в огромном количестве, это YouTube. В том числе, конечно же, можно вот здесь подписаться на мой канал, потому что я наконец-то возобновляю работу по нему. Поэтому, чтобы не пропустить новые ролики, вот здесь вот кнопка подписывайтесь и смотрите. Но это еще не все. Вот мы уже проделали большое количество дел. Время близится к вечеру. Вечером можно заняться разными абсолютно делами. Я предлагаю три варианта. Во-первых, если вы опять же, -таки, фанат какого-то образования, вам нравится ходить по музеям, смотреть театральные постановки. Здесь тоже для вас очень много онлайн-ресурсов, которые сейчас открыты для пользователей. Здесь можно посмотреть и театральные постановки, опера, балет, побывать в разных музеях, не только нашей страны, но и зарубежных в том числе. Все ссылки, конечно, я оставлю в описании профиля. Ох, я, конечно, понимаю нашу любовь и привязанность к социальным сетям, и сейчас огромное количество блогеров, которым также нечего делать, и они ведут прямые трансляции в бесконечном количестве, как правило, вообще ни о чем. И вместо того, чтобы тратить свое драгоценное время на это, наберите своих родных и близких, пообщайтесь с ними онлайн. Даже если вы находитесь в Москве, но по разной части Москвы можно всегда пообщаться онлайн. Хорошо, что благо цивилизации нам это позволяет. Если у вас есть люди, с которыми вы хотите побыть рядом, побудьте. Включите фильм, в конце концов, посмотрите вместе фильм, пообщайтесь, обсудите планы, обсудите то, чем вы занимались за день, ну и найдите новые совместные интересы. Для вообще одиночек, которые не хотят вообще ни с кем разговаривать, не настроены ни с кем обниматься, но любят вечером а, пропустить бокальчик другой за барной стойкой. Для вас, ребят, есть тоже онлайн-альтернатива. Это онлайн-бар. Вам не послышала сейчас? Ссылку оставлю внизу в описании. Будьте внимательны. Когда перейдете на сайт, нужно скроллить до самого конца сайта. Там увидите кнопки. Подключайте камеру, подключайте микрофон, наливаете себе бокальчик виски и сидите, пожалуйста, общайтесь в онлайн-баре с остальными такими же Товарищами, как и вы. В общем, хочу, конечно, сказать, что карантин – это временная история. Единственное, что можно ее провести с максимальной пользой для себя. Он закончится, а польза это останется навсегда и, возможно, принесет свои плоды уже в ближайшее время. Поэтому не тратьте время даром, берите мои рекомендации. Пишите в комментариях, как вы проводите этот карантин. Давайте делиться идеями для занятий и будем максимально полезными друг другу. Если понравилось это видео, было полезным, ставь лайк, подписывайся на мой канал и увидимся с тобой в следующих выпусках. Пока! Фух.